Всем привет, ребята! Сегодня у нас какое число-то? 6 ноября уже. Погода, правда, такая у нас. То меняется, то солнце, то град какой-то с дождем. Вот владелец Весты другой, не Женя, потому что все там говорили, что Женя, Женя ездит, ничего не дергается и все остальное. Это совершенно другой автомобиль. СВ-шка на 1.8. У тебя же кросс, да, по-моему? Да, да, кросс. Сегодня мы ему... Это один из испытателей тоже прошивок. Залили прошивку свежую, которую я подготовил позавчера. До этого мне как бы не испытать было, потому что никто не приезжал. Сейчас залили, вот катаемся, смотрим, как все это действуют и реагируют ну по твоим впечатлениям какие-то изменения есть от предыдущей тестовой а, но ну, она плавнее стала как бы но ну, динамика на уровне тоже же осталось хорошая вот но она стала плавнее сам себе машина Дин, ну и динамика хорошая и плавность у нее очень хорошая. Ну да, как, она как да. бы эластичная да. Чего я в общем-то в последних версиях и добивался Мы этой эластичности добились То есть и динамика очень хорошая, такая равномерная Без каких-то затупов, провалов и каких-то резких ускорений да, А именно без, без рывков, да. без ничего Как бы ей это очень хорошо разгоняется То есть все плавно, то есть ничего такого нет Ну равномерно, да, идет Мы как раз сейчас и боремся с проблемой вот этих как сказать, чтобы не было вот этих тычков, каких-то пинков и всякого вот этого. Того, о чем говорят все. То есть, работаем, там есть такой противотолчковый алгоритм, так как таковой. Это в средний ряд здесь вставай. Чтобы гасить вот эти колебания при ускорениях, при замедлениях мотором. Как бы я его сейчас глобально дорабатываю и производим, в общем-то, испытания на разных автомобилях. Ребятам скидываю, соответственно, на роботе. Это, значит, у нас Витя испытывает в Минске. Он сам ездит, представителем является моих прошивок. И просто удобно я ему скидываю, он проверяет, говорит, что надо, как надо. И потом дорабатываем, я ему опять скидываю, он сам же шьет. Все это быстро процесс. Сейчас, как таковой, у меня машин не часто приезжает вот по возможности кто может приехал человек и прошили его там тоже не гони за этим камерой висит но в принципе как бы я даже не знаю что тут сказать по твоим впечатлениям по, то есть изменения есть какие-то да тут что можно сказать едет плавно едет динамично пинков рывков не наблюдаю вот тяга очень хорошая там я во дворе там на второй спокойненько там еду вообще Никаких ну, проблем. то есть, ты, грубо говоря, накатом. Едешь. Да, накатом, то есть, тормозить не сильно двигателем, как бы, ну, умеренно. Ну есть, и колебаний вот этих, да, раскачки нет. Колебаний не было. таких нет уже. Ну, вот прям там в конвульсиях бьется такого... Тут просто, да, приходится подбирать э, рост ускорения как бы маховика То есть рост момента как таковой Ну, точнее, ускорение именно маховика э, Избыточным сделаешь, будет прокрут колес Недостаточным будут вот эти колебания дикие э, Тут надо что-то подобрать такое среднее Чтобы равномерно вот этот момент нарастал И не попадал в колебания И чтобы эти колебания, если таковые есть, они гасились правильно Сейчас налево дальше, да. А, опять же, если недостаточный момент, у нас начинает этот колеба, ну, противоколебательный вот этот алгоритм отрабатывать, и он может войти в перерегулирование как таковое, и начнется вот эта вот раскачка как таковая автомобиля, то есть, мотор будет в конвульсии биться, он, то есть, ускорится, потом ускорение слишком большое, он замедляет его, то есть, ну, вот, и... Когда вот это перерегулирование происходит, он сам в раскачку начинает входить, потому что он слишком дофига момента прибавилось, потом он резко его убавляет, слишком резко убавил, опять прибавил, и вот начинается раскачка. Ну, не знаю, тут, в принципе, на данный момент все как бы гладко. Единственное, мы откатываем такие темы, чтобы не было каких-то... Ну, нестандартных э, ситуаций там вдруг что-то появится где-то какие-то колебания начнутся или пинки-тычки э, то соответственно э, те кто испытывает прошивку он мне сообщит и я приму меры и будем дорабатывать ее чтобы не было вот этих э, каких-то изъянов совсем уж там э, ну в принципе как бы вот едем, едем, нормальный, ускорение нормальный. На четвертый да. ускоряется, вот даже в полничную, ну, она вот сотни уже. Ускоряется она очень хорошо, едет хорошо. По трассе это вообще просто сказка, там, Обгоны, еще что-то. Даже бывает на пятый, там, не скидываю вниз, там, груженый. То есть едет, ну, нормально, как бы, очень хорошо. Я доволен, как бы, в целом и полностью. Ну, так что испытания мы проводим, это видео специально записывал, чтобы не было там каких-то нареканий или каких-то разговоров, что мы там ничего не делаем на самом деле работа постоянно ведется просто нет смысла постоянно это снимать То есть как бы это рутина как таковая, ну реально ребята работают, скидывают мне свои мнения если что-то не так, они приезжают мы это дорабатываем по мере возможности, либо я заливаю, испытывают, либо мы заливаем вместе, испытываем, если у человека есть время, и тут же сразу как бы сидим в машине, дорабатываем, перешиваем, опять проверяем, перешиваем, проверяем. Ну, в общем, как-то так. Не забываем ходить под видео, у меня ссылочки на Драйв Контакт, опять же колокольчики жмем, подписываемся, ну и смотрим другие видосы. В общем, всем пока и до новых встреч.